Привет, с вами я, Гамби, и Гамби. со мной сегодня Сергей. Поздоровайся. Всем здравствуйте, герман лох. Ну, это он всегда так говорит. Мы играем в игру Побег и Сыра. Это Хоа. Нажимай на чиз". Чиз, чиз, чиз. Слышал? Пошли за мной, вы за мной. А! Офигеть! Дорогие, у тебя звук включён хоть? Да. Пошли туда, глазу, да, глазу, да. Там его нет. Ты куда, то куда она там? О, пошли за мной, <с Tufti> иди за мной, просто и все. Да погнали я хочу мы потролли. должны сбежать же отсюда. Я хочу подролить. Там же есть побег из сыра. <Stage> а, а, что я умер? Лохушка. Не. Ты, ты ушел в другую сторону? Да. Пошли, бери чиз, чиз, чиз, чиз. Да, да, да, вери, вери. Пошли. Восемь робок. туда, туда, туда. Чего? Чё? Тут черная. Э! Вот офак. Ты видишь там белая что-то? Ладно, пойдем. Нам uh -huh. надо найти где-то ключи что где? где? Пошли туда за мной. Иди за мной. <свят> Сергей! <свят> Сергей, я сказал. Я сказал, где за мной. Где? Ты, ты чист открываешь? Да. А где ты? А где ты? А где ты? Сергей, выходи! <свят> Let's go, let's go, Сергей. Я, yeah, Сергей! Ну ладно, я пош ⁇ л один. много раз жме. Да, чтобы было... Это я, кстати, кликнул. Ты ⁇-⁇ меня в нем быстро, быстро, быстро, быстро, быстрее. Ладно, я пошел. Тогда. А? Чё? Где крыса? Я слышу, крыса бегает. Алло. Кто тебе в домофон звонит? Я нашел сырок, Лё. я нашел сыр и зеленый ключ. Сергей, ты где? У меня зеленый ключ. Ты где? Ты у выхода? А -а -а! ты Где ты у выхода? Да, я в безопасной зоне. <undez> okay. ну, можешь выйти, я еще сырок нашел. Нет, нет. Мне меня сырка давай, мы пройдем эту игру и, и все и мы сбежим отсюда концовка будет ты где ты где я э -э, в безопасной зоне можешь выйти а хоть не давай я сейчас тебя найду и ты выйдешь давай. а я и так вышел я тут мышку троллю всё, где тебе надо срочно пройти за мной А, я, у меня крыса, у меня крыса. не знаю. Она только что от нас убежала. Ай, меня убили. Где? Где? Давай уйдем, давай уйдем, я тебе покажу, где можно срок взять. Все, идем за мной. Ну идем, ли ты лох? Если успеем, то... Идем прямо. <св> я знаю уже, как проходить эту игру. Идем туда. Вот, тут можно сырого взять. Угу, взял. Идем за мной. За мной, за мной, за мной, за мной. Быстрее Бери срок быстрее. Взял? Да. Все, сваливаем. Туда идем, идем, идем. идем, идем. Мы должны полностью пройти. Мы идем в безопасную жену, и там будет вроде ключ. Так, на всякий случай, идем сюда. Так, тут-тут сырок у тебя есть? <сосы> Нет? <сосы> Все, пошли туда. туда туда туда мной, туда, мной ту ту ту Так, вроде туда. Сергей, бери сыр, быстрее! Все, остаемся тут. Ой, сюда-сюда. Отлично. У нас теперь зеленый ключ. Сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Ты умер? Алё. Алё, Сергей. Ты умер? Угу. Я тоже. А как? Как вы нравится? Сюда. Нам надо. Нам надо 9 серов. Сергей, Мы Сюда надо нажать, что выбрать. Нет, иди, иди, сразу ко мне. Сразу ко мне иди, сразу ко мне иди. Белый ключ. Слышь? Ой, нет, нам туда не, нам туда не надо. Нет, ты, а ты как ты как сюда попал? А, а, не знаю. Ладно, идем быстрее на выход. Кликаем, кликаем, кликаем, мы сняли. Ты свалил. Нас вперед. Быстрее вперед, вперед, вперед. Такая мышка тут. Сюда! <связывается> Меч мышка не сожрала. А -а -а -а -а! Меч не сожрела. Она меня не сожрет. Идем за мной в обход. Все, иди ко мне, иди ко мне. Она свалила, она свалила. Алло, такие. Стой, остановись, Я сзади. Идем туда, туда, туда, туда, туда, туда. От, от, от, Отсюда. Сюда, ко мне. Ко мне быстрее. Вроде где-то... За мной, за мной, за... А, нет. Идем по потупи... Мы Идем. Мы тут были? Мы, мы там были, да? И застой, я проверю я там нет идем ты где ты где иди туда где где ты был Ой, идем идем. Так сюда. почему такой большой Кто? ну вот большому миру на этом у кого ты такой большой скинчик что ты и ты, ты, ты мороз сделал повыше вот видишь сколько у тебя у тебя три, да угу тебе надо девять. так ты тут так идем Сюда быстрее ебы. Ах! Я сдох. Ты живой. А нет. Угу. Э э будь там ок. Ок. Я еще ща убеду отсюда. Где же наша находил зеленый ключ? Где четвертый сырок? Надо было зайти за мной сразу же. Я нашел, Я нашел его! Офигеть! Ты где? Я все еще там. Сергей, тебе срочно надо прийти в начало. А, меня кто убила Сергей, иди в начало. Это очень много. Это, ты... это срочно, но садись. <ettes> <su> тебе в начало надо идти, у тебя сорти не пропадут. Клик топор, быстрее, клик топор и иди и беги за мной, прям срочно беги. Бежим. Прямо, прямо и налево. Прямо, сюда. И налево. Налево, Брэда! Вот срок. А э, его там нету. А, ты его собрал, он сейчас идет за мной. Подожди, я тебя потерял. Быстрее бежим, бежим, бежим, бежим! Я сдох. Идем, идем, идем. Идем быстрее. Прямо на амфиту Пойдем. Идем туда. Куда? Нет, не сюда, нет, Сергей! За мной. Просто бежим. Мы должны забежать. И зато им... Да дела нафиг даем.